Распаковка. Приехала елочка. Скоро Новый год, можно сейчас по скидке елочки приобретать. Такой вот. Ух тышка. Угу. Пощупай, какая она мягенькая, классно. Заснеженная красавица приехала. заказывали в ноябре то в ноябре сейчас хорошие скидки на ел коробка конечно потерпевшая мы же понимаете кидали уже ж там как могли хоть типа по новой почте но, но все же С какой стороны что, интересно? Ух тыжка! Ого! А какая-то часть ее. Её... Труха а белая, белая это... сыпется, ну, да? сыпется но... Это что? Это верхушка чешуй-то? Какая мягенькая. Люляк, ты главное не ешь ее, я тебя умоляю. Uh -huh. Давай, держу ты достаешь. У -у -у -у. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Там струч, еще что-то вываливается. Ага. Ого! Такая нормальная, тяжелая. Фигаси. Так. Ху -ху, как интересно. Тышка. Всегда мечтала такой елочки классной. Ой, супер. Так, из трех частей она. Ну, тяжелые эти штуки, да, металлические? О. Ну, можно ее конусное такое ставить. Метр восемьдесят она. Три части собрали, теперь можно распушить эти веточки. Конечно, трибуха еще летит с нею. Да она сегодня будет лететь трибуха, пока они не, не полысеет. от а той трибухи. Не, ну так сильно не надо уже. Сейчас мы ее расправим и покажем вам елочку во всей красе. Как она будет выглядеть. Ой. Тут веточки хорошенько так регулируются, отодвигаются вот так вот. Расправляются. Красиво. Вот так вот. Вот так вот каждая ветка. Вот так вот. А Леолику как интересно, да, малыш? Леоли кидает. О, красотка. Не, ну это лучше, чем президентская. Выбор же есть большой. Какая-то ковалевская, буковильная. У нас просто заснежено. И верхушка такая пушистенькая, да? Так. Он... Ух ты! Ух ты! Как красиво! Сейчас я расправлю веточки, как хочу. И вот. Лёляк, ты это не ешь, пожалуйста. Вот, расправили. Такая вот красавица получилась. Заснеженная, мягенькая, прикольная такая. Так вот будут выглядеть игрушки. Очень мягенькая. Ну вот ребят собственно вот такая вот елочка можно над веточками еще пошаманить и выставить их как вам нравится и как понравится нам так и выставим такая заснеженная красавица Эта елка литая заснежена такая прикольная очень мягенькие такие вот эти вот штучки поверхность нету такой жесткости пластмассовой сами ветки хорошо регулируются можно вот так вот выставлять наверх кому нравится можно к низу типа она такая вот под снегом тяжелые такие у нее ветки вот сам так ствол выглядит тоже заснеженный красивый вот одну игрушку даже подцепила чтобы посмотреть игрушка такая сама по себе не сильно легкая вот их посмотрела как насколько под тяжелыми игрушками будет ветка гнуться не сильно гнется будет очень красиво когда ее полностью украсить будет гирлянда конский хвост юбка для елочки Всяческие разные игрушки вот я вам покажу примерно какие я подготовила, вот такая вот новогодняя история из цветочков, и тут игрушки такие и такие. Как сама будет выглядеть елка? Как я ее буду украшать, я обязательно вам покажу в следующем видео. А сегодня у нас была просто распаковочка новогодней елочки. Повторюсь, покупали мы ее в ноябре месяце, когда вот такие хорошие скидки были: метр восемьдесят, красотка такая. Очень красиво. Ну что ж, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите продолжения украшения этой елочки всем пока пока и хорошего всем настроения вот так вот пока замотали елку на три части и теперь надо куда-то ее спрятать придумайте место хранения и в декабре будем уже наряжать ее ставить я вам обязательно покажу весь процесс украшения и какая она будет в итоге наряженная.